Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня 26 декабря 2015 года, я нахожусь на горнолыжной базе, на нашей горнолыжке кунгурской. Сегодня очень скользко, пошел небольшой снег, вчера было плюс два, сегодня минус одиннадцать. Очень скользкая гора. И мы сюда пришли полдесятого, еще даже до конца не рассвело. И, Видимо, утром, до того, как дети сюда приедут на тренировку, вот этот вот агрегат, трактор-бульдозер, он всю гору искатал, и чтобы она стала немножко ребристая. Наши дети поднялись туда, на гору высоко, я даже не могу их видеть. И по одному они оттуда спускаются. Вот сейчас спустилась девочка, сейчас она зацепится и поедет дальше. Вот. Тренер их попросил спускаться широкими поворотами. Как говорит она, широкой улыбкой спускаться, потому что очень набирают скорость они. Скользко сильно. А лыжи-то пластмассовые. Вот я поджидаю, пока Толя у меня поедет. Я когда шла сюда, видела, что он спустился, поднялся. Теперь не вижу, как не спускается. Завтра мы едем в Москву. На большие зимние каникулы прекрасные. А сегодня у нас тренировка. Горные лыжи, потом школа искусств. И такая деревья день, цельный день. Но нету Толика. Нету. Здесь две группы занимаются. С двух сторон подъемники. Вот там поднимается одна группа детей, постарше они. Вот На горе они там занимаются, тренируются, спускаются, а здесь второй подъемник, и наши детки, их не видно, высоко они там находятся. Они там тренируются, небольшая горка, видимо, есть, я один раз поднялась, но не до конца. Надо будет как-то подняться и снять наш город с верхотуры. Но сегодня что-то я не хочу подниматься, я сходила, уже сама натренировалась в течение часа, и теперь подниматься мне не хочется, пойду о, Толя едет, это Толя едет, ноги галочкой сделал, а нет, не Толя. Видишь, тренер перед ним встал, ну, похож на Толю, мальчик едет. Сейчас посмотрим, что там происходит. Это Максим, что ли, гонит? Максим гонит, без поворотов, ой, дурак, ой, дурак, ой, дурак, поворачивай же ты! Куда ж ты прямо-то едешь? Без поворота. Ой, без поворота. Сейчас врежется. ой. Неправильно ведь, Максим? Надо ведь поворачиваться. Чего ты так напрямую-то едешь? Тебе двойку поставят. Очень скользко. Кое-как двигается. Кое-как торопится. Толика не вижу. Хочу Толика дождаться. Как он спустится у меня. Ну, Максим спускается неправильно, конечно. Надо поворотами ехать, а он напрямую не научился еще поворачивать. Но на такой горе скользко трудно поворачивать, конечно. Вон, ребята вон поворачивают же. Едут. Он едет. Вроде Толик едет. Он там на самом верху короты, точечка такая. Вроде это он, шашик мелькает. Ну да, он руками себе. И Максим тут же гонит. Этот напрямую, этот напрямую гонит. Мне и двойку за урок-то поставят. Надо вам, как Толя, видишь, Толя распускается. Ну, ну а и выгонят, выгонят всех цитов Будет знать потом. Надо слушать. Разрешили по прямой ездить? Да! Не может быть. Вот умничка, вот, вот моя умничка. Вот он хороший. вот как он едет. Вот как мы едем. Вот так мы едем, вот так вот. Ой, молодец Водичка, Да там она в этом Уже попил сходил? Ну у вас скоро закончится тренировка